11 надо ну, да. <свят> Уже 3 единицы мы и делали. А там между некоторыми минуты 40. Впрочем, там 11 надо дна. Я знаю, Сейчас обольют все, а не с водой Видишь, только еще камни О, сейчас умоемся Thank <laughs> you.